Темноты боится Петя. Петя маме говорит. Можно, мама, пальцы свет? Пыщу всю ночь свет горит. Отвечает, мама, нет! В темноте увидел Петя Человека у стены Казалось на рассвете Это куртка и носки Рукавами, как руками Курка двигала слегка А штаны с плечами в а Жалко -а -а -а -а -а. Петю, жаль Страшно петь очень в этой жизни, Страшно петь и после лета, И мама, любимая мама, Не пожалела петь.